Приветствовать вас на большом русском эксперименте. Я Алексей, я Роман, и мы сегодня приготовили для вас необычный эксперимент. Мы закупили, значит, консервы. У нас тут скумбрия, тунец, фрикадельки, селедка, горбуша. У нас тут есть все. Сейчас мы будем их готовить. Но не путайте, пожалуйста, это не какой-то рецепт кулинарное или приготовления еды. И это все-таки большой русский эксперимент. эксперимент. Смотрите! Так, для приготовления нам понадобится, значит, костер. Мы его, конечно, маленько надо побольше сделать. Так, для этого возьмем уголь. Обычный древесный. Ну да. Угля так. нужно много. Да, потому что нам нужно сделать подложку. Так, я думаю, что здесь приступаем. нужна реально гора. Так, Сейчас будем его, значит, разжигать. <толкнули> <Спичка. толкнули> Весер сильный. Спичка нам не жалко нифига. Конечно, мы же готовим. <связь> да и мешок вот этот не жалко. Ну да, как бы он тоже. Ну вот ребят угли готовы. готовы мы делаем консервы типа печеной картошки говорят вкусная вещь Вверх. Да, да, да. Чуть-чуть, да, вот так вот, да, да. Так, готовим, смотрим. Готовимся. Так, она вот это вот сюда, а вот это вот, вот сюда. Ну все. Вот так вот нормальные русские ребята готовят себе пожрать. Вот готовим, ждем. Есть, в принципе, можно с этого расстояния. Сразу должны в рот лететь. Ну да. Сейчас поедим. О! Оп-оп. О, не еда, не долетел. Не долетел, еда. что еда не долетает Блин. Вот так обедают нормальные пацаны Как удобно Еда в одну сторону А банк сразу в урну улетает ребят если хотите экстремально поесть Ну что там, готово Узкие. Проведем уборку! Уборку проведем! Ребята, он банка плавает. Я как-то чем сговорю беззащитный, что ли? Блин, если бы я там сидел, я бы поел. Есть просто ложишься на траву, ползешь и ешь. Вот такой рецептик. От большого русского эксперимента. Ставьте лайки, подписывайтесь. Есть, вот здесь!